Привет, уважаемые господарства, на кухне правооборонительного центра ⁇ Весна а ⁇ Сегодня до нас в гости завитала Инира Браницкая, директор офиса по правах людей с инвалидностью, а так само Сергей Дроздовский, координатор проекта и один из усновальников этой организации. А поговорим мы сегодня на тему очень серьезную и, я думаю, досить такую широкую. Почему инвалидность ⁇ это является проблемой право человека? Но люди пытались примерять на, на инвалидах, И пытались мед медицинский подход, пытались, думали, что можно вылечить до конца при любых обстоятельствах, пытались социальный подход, думали, что можно как-то барьеры убрать. В конечном итоге, в принципе, само по себе определение инвалидности сегодня – это определение постоянно дискриминируемого человека. То есть человек, у которого в отношении его состояния здоровья или нарушения здоровья и существующих барьеров нарушена его возможность включаться в жизнь общества, то есть нарушена доступность к полному использованию прав человека, использованию, правами человека. И в этом смысле доступность вот как раз прав человека является критической такой меры, которая для инвалидности является предмерой. То есть говорить о правах человека можно обеспечив доступность, вот ту самую, которую мы так много пытаемся говорить и которая является у нас предметом недели доступности. То есть, можно сказать, лозунг «Все права человека для всех», и он как раз вернее искренно подходит до этой проблемы. И вот этот недоступность, который сказал Сергей, который проходит 24-30 веке, Венера, можешь можете рассказать, какая главная мета этого мероприятия была и что у вас, на каком это было мероприятие Мы в третий раз проводили неделю доступности, это уже стало традиционным мероприятием, а задумывалось оно как мероприятие для всех, но о вопросах прав людей с инвалидностью, то есть мы хотели, то есть один из классических вариантов работы с правами человека это просвещение и просвещение всех вокруг, то есть это как бы не для какой-то определенной целевой аудитории, мы хотим, чтобы, то есть как бы это вопрос отношенческих барьеров, мы понимаем, что преодолеть как бы есть барьеры, есть стереотипы, есть стигмы, есть нарушения прав людей с инвалидностью, которые происходят из-за того, что в обществе есть отношенческие барьеры. И как бы, как с ними работать, как бы, надо говорить об этом, о людях с инвалидностью, о том, какие есть у них проблемы, и говорить со всеми. Итак, мы придумали неделю доступности, мероприятие абсолютно открытое для всех, э э как бы как мы говорим, неформальное, инклюзивное, то есть оно состоит из разных мероприятий, как бы это может быть круглые столы, это у нас есть такой традиционный форум доступности, это показы фильмов, это какие-то публичные дискуссии, это выставки, и все это как бы в той или иной мере посвящено людям с инвалидностью, то есть как бы, вернее, это в той или иной мере о, о проблемах людей с инвалидностью. Мы стараемся говорить простым языком, чтобы было понятно всем, но в то же время как бы мы затрагиваем достаточно острые темы такие как например в этом году мы говорили о дееспособности потому что как бы это очень сложная проблема в беларуси ну как бы не только но как бы дееспособность по большому счету это гражданская смерть человека с инвалидностью потому что он лишается всех своих гражданских прав мы говорили о как бы, физической безбарьерности в рамках некоторых мероприятий также у нас была выставка доступности это, ну, и ряд других мероприятий, но как раз это о том, чтобы э, любой человек мог прийти узнать, э, на самом деле, кто такие люди с инвалидностью, какие у них проблемы, и что они могут сделать, все остальные люди, для как бы, того, чтобы наше общество стало более доступным. Ну, то есть, э, тут мероприятие было скеровано не только власть а еще для представников державы или и тем лико для просто бы Прежде всего, наша недельная доступность, она как раз для общества. То есть мы хотим, чтобы общество говорило на эти темы, мы хотим, чтобы общество нас понимало, и чтобы как бы, сформировать те ценности, которые несет Конвенция о правах инвалидов в обществе. То есть, как бы, по большому счету, вот через такие простые некоторые мероприятия мы... Стараемся передать те ценности, которые есть в конвенции. Сказать, что люди с инвалидностью — это люди. Сказать, что у людей с инвалидностью есть права. И что, как бы, прежде всего, если мы будем уважать людей с инвалидностью, их права, наше общество будет меняться. Это, как бы, вопрос государства, конечно, важен. И когда мы говорим о правах человека, мы да, понимаем, что это государство. Достаточно. да. Но уважение и как бы, эти ценности должны быть в обществе. Мы все-таки думаем, что чиновники – это часть общества, все-таки надеемся, что они когда-то начнут так думать. Да, но Нира Закрамова, мне кажется, это очень важный момент, потому что, правды, когда мы говорим про права человека, мы, разумеем, вертикально относим их между на державы, но mm -hmm. я абсолютно згодно, что само громадство оно так само отыгрывает очень значную роль, когда мы говорим про права человека и про право неких пыльных групп. Я бы хотел запытаться, Сергей, а с какими у вас, накажущими проблемами наибольшая ваша организация працует, сутыкается? Ну, калей сказать, может быть, ахулам, mm -hmm. тем лику и проблемы, которые связаны не с нест, уладой, там, здесь с державой и грамадянином, а тем, лику и проблемы, которые в громадстве существуют, да, ставление громадства, до да, людей с инвалидностью. Ну, смотрите, на самом деле мы снимаем наше приемное обращение в год от 800 до 1200 обращений. Все обращения, каждое из обращений – это какая-то проблема у человека. Минимально он просто чего-то не знает и нигде не может найти информацию о своих правах. Максимально он зашел в тупик в взаимоотношениях с администрациями, с чиновниками, с окружающими. И приходится распутывать очень сложные клубки взаимоотношений, на которые подчас по просто не хватает наших возможностей. А с точки зрения того, какие проблемы мы охватываем, на самом деле… Мы не можем не, не, не замечать проблемы, которые вырастают из как раз понимания прав человека. Да? А сегодняшнее существование интерната в нашей стране это как раз-таки прямое противоречие тому, каким же образом мы можем жить все вместе в одной стране, вот в одно, одним народом. А существование дееспособности, причем такое, либо да, либо нет, да? это как раз-таки пример того, как это происходит. То, как мы сегодня видим, то, что сегодня в отношении инвалидов или с инвалидностью нет вообще определение дискриминации, которое, в общем-то, каждый человек с инвалидностью фиксирует, и многие по много раз, многие очень конкретно да, показывают примеры, да, и защиты такой нет. На самом деле, такие проблемы, которые не поднимаются на уровне одного человека, но мы фиксируем их совершенно точно в нашей действительности. Но вот проблема интернатов, это проблема, так скажем, изоляции этих фактических людей громадства, и мы их не бачим на улицах, это не значит, что их нема. Изоляция общества от этих людей, изоляция этих и людей Ну да, интернаты ⁇ это э, сложный вопрос. Как бы на сегодняшний день э, во всем мире идет процесс деинститутализации. Как бы не могу сказать, что в Беларуси об этом процессе не говорят, и даже на государственном уровне о нем периодически говорят. Но пока мы, к сожалению, не видим конкретных шагов, потому что количество интернатов... За последний год увеличилось и то есть, как бы не происходит того, что как бы, происходило в ряде стран это разукрупнение. То есть, как бы, когда большие интернаты, потому что на сегодняшний день в Беларуси много крупных интернатов. и э, Мы сегодня говорим: когда, когда мы говорим с государственными учреждениями, мы говорим: да, что как бы, не надо, ну, мы не призываем их сегодня же убрать. Как бы, это сложный вопрос, это как бы не, не вопрос одного дня. Но вопрос выбора. У человека с инвалидностью, то есть он может выбрать интернат, как бы, но на сегодняшний день все чаще люди с инвалидностью вынуждены идти в интернат, потому что они не могут, нету безбарьерки, которая бы позволяла им спокойно передвигаться, нету услуг на местном уровне, которые бы позволяли им, там, индивидуальный ассистент, который бы позволял человеку с инвалидностью самостоятельно продолжать жить у себя дома, как бы, он Человек с инвалидностью зачастую вынужден идти в интернат, потому что, как бы, иначе он не выживет в том обществе, полном барьеры, которые есть сегодня в Беларуси. Ну а что, я на вашу думку, да, еще вот влады могли бы как, ну, например, ту уж проблему безбарьерного сородку неким чинам полепшить, вырушить ее? Это по тробой неких хороших сродков откладывать еще. Да, вот. если, если взять и посмотреть астрономические суммы тратятся сегодня на создание вот доступной среды астрономические все так есть. Вопрос в том, что государство никак не хочет согласиться с тем, чтобы передать ряд полномочий самому человеку, чтобы человек с инвалидностью имел достаточно возможности для того, чтобы влиять на создание вот этой самой окружающейся доступной среды, даже путем перераспределения каких-либо средств. То есть государство сегодня хочет само брать от имени этого человека с все деньги и самой их тратить и как это получается, в общем-то вот так получается. Мы же все-таки настаиваем на том, что сам человек сегодня есть механизмы, есть социальные такие отношения, которые позволяют самому человеку дать возможности, механизм управлять вот этим процессом. И это пока единственный, процесс, единственный способ, который успешно, который доказал, что он в ряде стран был успешен. Есть еще вариант, то, что мы иногда говорим, это введите понятие дискриминации, потому да. что э, они говорят, ну, знаете, есть там здания, как бы вот какие-то мы, может, частично переоборудуем, какие-то там еще что-то, с чего начать, как бы их столько много, мы говорим, хорошо, давайте так, вы вводите понятие дискриминации, если человеку надо в это здание, как бы оно недоступно, он подает против вас э, иск по дискриминации. Тогда мы очень быстро определили, может быть, действительно, очень многие издания в жизни не нужны, ну, как бы, не то, что, конечно, я за то, чтобы, особенно то, что новое строится, но, как бы, да, проблемы, но вот есть, как бы, какие-то, которые будут первые, переоборудованные потом, как бы, давайте, пусть человек с инвалидностью сам решит, что ему нужно. Он подает, то есть он скажет, это недоступно, это не безбарьерно, я подаю против вас иск, потому что это дискриминация. Ну, Дарая еще про дискриминацию. Зараз, 4 числа, Беларусь проходила процедуру универсальной периодичного взгляда в Совете по правам человека ААН, И некоторые делегации национальные выносили такие рекомендации в Раду Беларуси принять закон в сопротивлении дискриминации, и так само долучиться до Конвенции о правах людей с инвалидностью. Наши улады черговый раз пообещали, что на это сделать. А как вы думаете, вот это принять все такое законодательство да лучше не до этой конвенции, но посприяло обороне людей за инвалидностью и неким чином, может быть, подштовхнула Беларусь до, так скажем, больше уваги до этой проблемы? Синья. Однозначно, конечно. Потому что э, с приходом к конвенции мы получили бы четкие и ясные определения, что такое дискриминация. Мы получили бы, э, скажем так, норму прямого действия, которую можно было бы принимать любой человек. Да? Понятно, что мы понимаем все эти проблемы, трудности правоприменения. Но дело даже не в этом. А второе очень важное, то что э, с приходом этой конвенции, это, это, это не надо исключать никогда, да, кроме правовых механизмов. Это, в общем-то, большое воодушевление. Это, это знак, в общем-то, тому же человеку с инвалидностью, что общество тебя уважает, и твое человеческое достоинство ⁇ это не пустой звук. И вот это воодушевление, это для многих обществ, для многих людей гораздо большего стоит, чем любые там деньги или какие-то копейки, доплаты, там еще что-то. И вот это как раз-таки отказ в уважении человеческого достоинства, это сегодня самое большое унизительное вот состояние, в котором, в общем-то, признают все, все люди. Что конвенция прямо говорит, что инвалидность ⁇ это те барьеры, которые есть. Это не... То есть, как бы, это те барьеры, которые мешают человеку с инвалидностью жить, и, да, то есть отношенческие, физические, всевозможные, как бы. и именно так надо понимать инвалидность и как бы, вот это вот признание, признание этого факта, что как бы, просто есть, есть какие-то барьеры, они как бы есть здоровье, есть там э, определенные, не знаю, социальные, медицинские, как бы. То, как понимается сегодня человек с инвалидностью в Беларуси, опять же, это, то, есть, то с чего мы начали, как бы, это ну, Свое заболевание. И это проблема медицина. Да, это не да. проблема правого человека. Да. А... Ну и в выпадку проблема социальная. Да? Держава может думать, mm -hmm. что это по трубой, неких намаганий Поэтому Конвенция как Совсем. раз сказала бы, что человек с инвалидностью – это человек в этой стране. И присоединение к ней для нас прежде всего значит, что как бы, это признание его прав. Ну и, может быть, это поштурхнуло бы влады до принятия закона о супроводении дискриминации, потому что у нас такого рамочного закона, в принципе, нема, и типа вызначал, что такое дискриминация, по каких предметах, ну, отповедал бы отповедам положению международных норм и права. — Самое главное, как защищать жертв. Да, Дистанции газона есть сегодня и будут и завтра. Я думаю, что, конечно, сводно в что такие принять, по-первых, до до Конвенции, принятие такого закона, оно могло бы заявлению практики. Mm -hmm. а Коллеги, могли люди соправы судовому порядку mm -hmm. на национального зровня и неким мужчинам отстоить свои права и доказывать на явность дискриминации? Потому что на сегодня не секрет, что в судах это выкликает полные проблемы. Доказывать дискриминацию очень проблематично сейчас в судовом mm -hmm. порядке. Как сказали Сергею, покажите мне, где это написано, <laughs> что такое дискриминация, я обязательно признаю, что... В вашем случае была дискриминация? Ну, написано, жмадзе написано, скажем так, но у нас в Национальном взрыве не в околоперационном кодексе, что такое дискриминация в околоперационных отношениях. Больше, как бы, и нема. Хотя в Конституции мы видим, что все ровные перед законом, дискриминация в всех ее формах забороняется. Да, но что, минавидно, такое дискриминация? Да, ну тому будем сподеваться, что наш Урат долучится до конвенции все-таки, как они победили, это перед Советом по правам человека а, в Женеве. И что это неким чином будет сприять э, обороне правов э, тех, кто торопляет по дискриминацию. Але я тут абсолютно згодный, что это проблема громадства шмат чем Ну это. Видите, не, не, ждать, пока общество станет совершенным добрым, там, гуманным, и тогда мы как бы автоматически присоединимся к Конвенции. Нет, но я это, не мелкий. Нет, нет. Но это, это то, что мы слышим постоянно, что общество не готово к принятию конвенции. Мы считаем как раз-таки обратной ситуации. Общество никогда не будет готово, если ему не помогать и не, не создавать для этого условий. Безумовно. Я очень часто так само чую, то, что громадство не готово, шмак до чего. Шмат. Да, для изменения смертного покарания, для передачи пенитенциальной системе Министерству юстиции, да, да. до введения судов присяжных, это все наше громадство не готово. Mm -hmm. Ну, все ну что нам остается, надо штрухать. Остается работать. Да, остается работать. Вот, тому, я думаю, что на этом мы будем завершать нашу передачу. И соправды один, что нам достается, я сказала не это працевать. Дякую, до да, новых встреч.